Казка на Новый год Чудесный ковер Сидит под Новый год Красная девица Марюшка, В светлой горнице Взяла в руки пялышки Хочет ковер ткать Да не знает Какой узор для него взять С чего начинать Смотрит в окно На улице снег лежит По нему поземка бежит Думает, вот бы Морозов узор мне увидеть, да на ковер перенести. Вдруг, глядит, за окном мороз стоит. Глаза голубые, брови густые, Широкая борода, седая голова. Принялся мороз на окно дуть, Напускать стужу, Рисует невиданный узор на стекле. Взяла Марюшка пялышки. Ковер ткет, узор с окна на него кладет. А в печную трубу вьюга воет-поет. Ей подсказывает, какой узор вышивать. Клади на первый угол, Ясно солнце со лучами. Клади на второй угол, Чудный месяц со звездами. кладина. на поле со кустами, а на четвертый угол Синее море со волнами. Получился ковер невиданной красоты. Посередке его новогород, златоверхи тюрьма стоят, На колокольных маковках перекатные колокола висят. На ярмарке скоморохи с гуслями народ потешают, торговый люд на тройках разъезжает. Наступил Новый год, пришли к Марюшке гости. Увидели ковер, дивятся чуду невиданному и спрашивают. «Кто, Марьюшка, тебе помогал такой дивный узор для него выбирал?» Марюшка хвастает. Я во многих местах побывала Много чего повидала Сама узор придумала Услышал мороз эти слова Разозлился Дверь распахнулась Ворвался в дом снежный вихрь Все инием покрыл Сизым туманом накрыл Потом все угомонилось Стихло Горницу стало видно Смотрят гости Все живы «Только чудесного ковра нет! Одни ниточки на полу лежат! Не стало его!»